Когда-то найти программу для создания игр было целой проблемой, но сегодня их так много, что остается лишь правильно выбрать. Условно можно разделить все программы на две категории в которых можно создавать контент для игр и в которых можно создавать сами игры. Программ действительно очень много, поэтому я собрал здесь самые актуальные и полезные. Но сначала посмотрите на этот замечательный гаос сет Аргама. Мышка с плетеным кабелем, клавиатура с подсветочкой, наушники с микрофоном и даже коврик. Все выполнено в едином стиле и не может оставить равнодушным. Это не только классное украшение вашего места, но и отличный инструмент для ваших побед как вы. В играх, так и в их разработке. Каждый элемент набора не просто хорош. Он включает в себя все необходимое, следуя современным трендам, и при этом не откусывает половину твоего кошелька. Мощные функционалы характеристики, кастомизация, эргономика и просто приятное ощущение от использования. Все это игровой сет-аргама от компании Каньон. Скорее забирай новинку по ссылке в описании. Начнем с малого в прямом смысле. Пожалуй лучший софт для работы с пиксельной графикой анимации это AASprite. Простой интуитивный интерфейс, понятные инструменты и ничего лишнего. Программа очень легкая и шустрая, к тому же совсем недорогая и приобретается навсегда. Есть возможность скачать ее исходник и скомпилировать самостоятельно, получив программу бесплатно и легально. Из совсем бесплатных аналогов советую Paint.net или Piskill. Они проще, но не такие удобные, хотя это вкусовщина, но по крайней мере они бесплатные и содержат в себе весь необходимый функционал. Spine. Одна из наиболее удобных и полезных программ для 2 d анимации, в основном скелетной. Отлично интегрируется с игровыми движками и позволяет сохранять анимацию в JSON формат. В качестве альтернативы идеально заменяется спрайтером и пожалуй я бы даже отдал предпочтение именно ему, так как Spine давно не обновлялся. Очень. Но если хочется вообще бесплатно, то обратите внимание на Dragon Bones. В нем есть все те же самые инструменты, но почему-то он бесплатен. BlastFX, мощный нодовый редактор эффектов, весьма актуальный даже для пикселярта. Не панацея, но как минимум стоит взглянуть. Adobe Photoshop Среди невероятного множества графических редакторов, Photoshop все еще остается наиболее актуальным софтом для всех видов работы с графикой. Его используют для создания концепт-арта, иллюстраций, спрайтов для игр и интерфейсов. Он не сможет стать заменой абсолютно всех программ, но однозначно сможет быть основным инструментом. Из бесплатных аналогов, пожалуй, на ум приходит только GIMP. Substance Designer не так давно выкупленная компания Adobe и уже давно ставшая стандартом индустрии в создании процедурных материалов для игр, фильмов и визуализации. Нодовый редактор, в котором вы с нуля можете создать фотореалистичный или стилизованный материал чего угодно, а затем использовать это в игровых движках или рендерах. Одна из моих любимых программ, которую вы тоже обязательно полюбите, как только разберетесь с ней. Quixel Mixer, хороший альтернатив дизайнеру, но в отличие от него может только смешивать материалы, а не создавать их с нуля процедурно. Впрочем, работать вы будете со сканами реальных материалов, которые для вас абсолютно бесплатны при использовании Unreal Engine 4. Из аналогов могу порекомендовать Substance Alchemist. И снова начнем с малого, но уже объемного. Магика воксел. Завивало мое сердце уже очень давно и вполне заслуженно. Вам не нужно быть 3D моделером чтобы создавать здесь стилизованные воксельные модели для своих игр или анимаций в духе Майнкрафта. Из платных аналогов могу сказать лишь про Cubicle. В него более широкий функционал и удобство, но мне с головой хватает магии. А также стоит упомянуть про Blockbench, еще одна похожая программа, но с немного другими принципами работы. Здесь вы уже будете создавать модели из блоков и рисовать на них пиксельные текстуры. Ярким примером такой графики является игра Tail и Minecraft. Houdini – мощный 3D-пакет для создания крутых визуальных эффектов и процедурного моделирования. Используется в основном в ААА-сегменте не только для фильмов, рекламы и синематиков, но и также широко распространен в геймдеве определенно стоит внимания. Oh Natrix, невероятно полезный плагин для 3D Max, Maya и Cinema 4 который также невероятно сильно упростит вам жизнь создания реалистичной шерсти, перьев и других подобных им элементов. Простота в создании, удобство в работе, и охренительный результат просто делают свое дело. Более того, помимо процедурных модификаторов, вы можете вручную редактировать нужные вам участки и даже сделать динамические волосы. В общем, один из лучших плагинов, полюбившийся многим студиям как в России, так и за рубежом. Blender, 3D Max или Maya. Три гиганта 3D индустрии. В все нет необходимости, ведь каждая из них самодостаточна и по-своему хороша. 3DS Max является наиболее универсальным и в нем можно делать абсолютно все, что связано с 3D графикой. Моделирование, анимация, визуализация и эффекты. Симуляция тканей, волос и жидкости все это тут есть, но не совсем этим удобно работать. Maya умеет все то же самое, но более дружелюбно в плане интерфейса, а также изначально удобнее для анимации. Впрочем, она намного легче Макса, не только в плане размера, но и в плане сложности освоения. К тому же является основным 3D-пакетом в очень многих студиях. В качестве бесплатного аналога не существует ничего лучше, чем плендер. Он может все то же самое и порой даже лучше, имеет целую тонну бесплатных уроков и дополнительных плагинов. Ни капли не сложнее предыдущих двух усвоений, но проблема в том, что не так-то много студий используют его в своем пайплайне. ZBrush. Моя горячо любимая софтина, в которой я могу залипать целыми днями. А помимо меня, еще сотни тысяч других людей по всему миру создает в нем контент для игр самого разного стиля и качества. Зебра стал стандартом индустрии и используется поголовно в 90% студий, работающих с 3D-графикой. В нем также можно моделировать, красить и запекать, делать ретопологию и ее развертку В общем, программа самодостаточна и очень многофункциональна. Единственный минус это цена. Никаких аналогов, способных заменить ZBrush нет, но есть блендер, в котором есть скульптинг и основные инструменты для работы, но нет и четвертой части того, что может ZBrush. А также есть 3D-код, несмотря на его многочисленные возможности и достаточно мощный функционал, я все же рассматриваю его как дополнительный софт, облегчающий жизнь. В нем можно скульптить весьма успешно, но я люблю эту программу за ее прекрасный функционал при топологии и развертки попробуйте и вы не применяете ее ни на что больше также это популярный инструмент для hand painted контента и вполне заслуженно Однако для текстурирования в основном используется Substance Paint, также ставший стандартом во многих студиях. Из-за богатого функционала и удобства работы, программа очень быстро набирала обороты и вес в индустрии. Поэтому сейчас уже сложно представить процесс создания качественной модели без этой программы. Marmoset Toolbuy если есть инструмент для презентации лучше чем мормосет, напишите мне об этом в комментариях, но я уверен, что лучше него ничто не справится с презентацией вашей модели в реальном времени так же хорошо и так же быстро. Собирайте сцены для публикации на Sketchfab или RStation, добавляйте туда анимацию, настраивайте hdri и расставляйте освещение, здесь есть вообще все что вам нужно. Также в третьей версии завезли крайне удобный функционал для запекания карты нормальной. Рекомендую. X-Normal, пожалуй, это единственная программа, которая не зависит при запекании карты нормалей с модели на 50 миллионов полигонов и выше, интуитивно понятна и просто полезно. Не является необязательной, не супер распространенной, но всегда может упростить вам жизнь. Marvelous Designer. Вряд ли вы найдете студию с AAA-пиплайном, в которой не использовалась бы эта программа для симуляции ткани. Для кого-то она является сильно упрощающей жизни и ускоряющей процесс, а для кого-то объектом точной и весьма кропотливой работы. UV-Layout Одна из самых популярных и любимых программ для быстрой и качественной UV-развертки. Лично я не пользовался, но весьма наслышан. Программа из разряда сильно упрощающих жизнь. Agisoft Metashape – одна из немногих программ для создания фотограмметричных моделей. Для ее использования понадобится фотоаппарат и знание техник съемки объектов для их последующего конвертирования в 3D модель. Процесс этот технически непростой и совсем не быстрый, но результаты получаются реалистичными и очень интересными. Является лишь промежуточным звеном в создании полноценного ассета. Для дальнейшей обработки понадобится как минимум Блендер или мая Speed 3 Программа для быстрого процедурного создания классных деревьев и вообще растительности. Широко используется как в играх, так и в кино. Небольшая его часть встроена прямо в Unity, Но программа действительно очень полезна и ускоряет пайплайн работы над различного рода ботаникой. Есть даже симуляция ветра и роста каждого из растений. Выглядит достаточно интересно и прикольно. World Machine. Невероятно мощная и функциональная программа для процедурного создания трейна, который потом можно использовать в играх или кинематографии. Правда, ее актуальность слегка спала с появлением Гая Про на Юнити. А в качестве аналога есть очень приятный World Creator. Ну а теперь поговорим о программах, отвечающих именно за создание игр. Игровым движкам можно и нужно посвятить отдельное видео, но кажется я уже это делал, поэтому вкратце напомню о наиболее перспективных движках в наше время. Корона SDK, в отличие от коронавируса очень полезно. является легковесным, но весьма мощным фреймворком для создания 2 d игр и приложений, которые еще и могут быть кроссплатформенными. Корона бесплатна и имеет множество преимуществ для мобильной но потребуют от вас навыков программирования, в общем вариант не для всех. Корону удобно использовать с текстовым редактором Atom, он такой же легковесный, бесплатный и многофункциональный, а еще очень стильный. Gold At Engine многовещающий и бесплатный игровой движок, у которого есть все шансы свергнуть Unity, как на 2D, так и на 3D поле боя. Полная поддержка C-Sharp и C, визуальный скриптинг и внутренний скриптовый язык, похожий на Python. Все необходимые графические возможности и мультиплатформерность ваших игр. Красота! Я не сильно люблю гейммейкер, но так уж вышло, что я с него начинал. Со временем он становился только лучше и сейчас это самодостаточный движок с собственными фишками, шейдерами, визуальным скритингом и мощным комьюнити. Программа стоит денег и весьма немалых, а за компиляторы по другие платформы придется заплатить отдельно, да еще в два раза больше, но в целом это вполне нормальное и солидное решение для разработки 2 d игр. Открывает тройку лидеров констракт… 3. Несмотря на кажущуюся примитивность, в Констракте можно делать крутые 2D-игры, да еще и без программирования. Он платный, но цена адекватная за такой продукт. Делать игры на Констракте одно удовольствие, и вы также можете экспортировать их под разные платформы, совершенно бесплатно. Вот мы и добрались до Unity. На нем можно делать как 2D-игры, так и 3D. Бесплатно, мощно, солидно, красплатформерно. Настоящая песочница для ваших фантазий, в которой можно копаться с самым разным уровнем знаний. Но в идеале надо знать C-Sharp или воспользоваться платными ассетами для визуального программирования, или готовыми шаблонами. Пожалуй, это единственный минус, что за многие полезности и удобности придется заплатить. И порой немало. Хотя нет, есть еще кое-что. Темная тема доступна только для платной версии Unity. И меня это бесит. Но безоговорочный топ среди всех игровых движков для простых смертных это Unreal Engine 4. Это чудо позволит вам и вашим играм приблизиться к проектам AAA-класса на какой-нибудь Frostbite или Cry Engine. Из коробки он укомплектован бесплатно тем, за что в Unity придется отдать не одну сотню баксов. Также разработчики каждый месяц раздают набор асситов совершенно бесплатно. И Делают громкие выкупы, как например с Quicksil Megascans или дарят грант на миллиона долларов блендеру, а также мощный инструмент визуального программирования Blue Prince, на котором можно сделать даже своего Ведьмака. Выводы делайте сами. Что ж, вот и закончился мой список. Какие из этих программ использовать в создании своих игр, решать вам. А если это видео наберет 3000 лайков, я сделаю ролик по сборкам ПК идеально подходящим для геймдева. Ну а с вами, как всегда, был Арталаски. Не оставайтесь дома. Пока.